Друзья, всем привет! На связи Фрегат Прокси, и сегодня мы поговорим о том, как продлить прокси на нашем сайте. Для этого нужно пройти регистрацию на нашем сайте и после этого приобрести нужные вам прокси. У нас есть как мобильные, так и серверные прокси. Есть разные типы серверных прокси и разные типы мобильных прокси. Есть прокси для всех сайтов из серверных, для социальных сетей, для других сайтов и для IPv4, Юла и ОЛХ. Из мобильных есть приватные и полуприватные. И разные потивы полуприводят TikTok, YouTube и прочее. Когда вы приобрели нужные вам прокси, переходим в личный кабинет, что я сейчас и сделаю, и видим наш заказ. На нем сейчас 125 дней. Раскрываем его, выбираем вот так галочку, нажимаем выбрать действие и продлить выбранный прокси. Нажимаем выполнить. Выбираем на какой срок я выбран на один день. И нажимаем продлить. Видимо, у нас можно ввести промокод, видим наш номер заказа и видим способы оплаты. Я выберу в данный момент личный кабинет на нашем сайте, так как у меня там есть средства. Я нажимаю, что я ознакомился и нажимаем оформить покупку. Заказ успешно оплачен. Опять же, переходим в наш личный кабинет и видим на нашем заказе 126 дней, то есть прокси продлен. Всем спасибо за внимание, кому было интересно, пишите в комментарии, как вам видео, и пишите новую тему для наших видеороликов. Всем спасибо за внимание, всем пока.